потребность человека все ввести в схему правильно-неправильно, оно лишает нас, по сути, магии. Да? Ну, давайте с конца. Сознание мага, развитого мага, действительно имеет способность контактировать с различными каналами, и каналами света и каналами тьмы. Опять же, что мы подразумеваем под этими терминами, да, чтобы ни у кого из коллег не возникало неправильного этого понимания? Если посмотреть, опять же, на схему трех кругов, то мы увидим, что первоосновы света и тьмы принадлежат к третьему кругу первооснов, к самому внешнему кругу. По сути, не третьему, а первому. Третьему от нас, а первому от начала создания. С него когда-то все начиналось. Когда создавались эти первоосновы, они создавались как информационные структуры с одной достаточно простой целью. Работать и видоизменять стихии огня и стихии земли соответственно. Никаких других задач у них по сути не было. И алгоритмы, которые вкладывались как базовые константы в эти две первоосновы, это алгоритмы управления стихией огня в первоосновы свет и стихией земли в первооснове тьма. Ровно как первооснова порядок разрабатывала алгоритмы управления первоосновой стихией воздуха, а соответственно первооснова хаоса работала с вибрациями стихии вода. Когда речь идет о магии, с подобным отнесением, светлое или темное, то есть принадлежащее первооснове свет или принадлежащие первооснове тьма, мы должны исходить именно из этого предназначения первооснов. Магия, которая занимается распространением и внедрением алгоритмов управления огнем в окружающую реальность и проецируем на все нижние круги в той форме, в которой должны работать эти круги и способны ее воспринимать. Ну так, например, религиозная система, хотя это принадлежность второго круга, да, вот, ну, просто понят, понятная такая аналогия, религиозная система, как готовое учение, распространяет себя в мир людей в виде заповедей, правил, уроков и так далее, да, то есть в понятной форме в законченной понятной форме, то есть вот есть ритуал, его исполнили, получили такой-то результат, вот есть заповедь, ее надо исполнять там, в течение всей жизни, будет такой-то результат, то есть причина следственная связь, четкая, конкретная и связанная непосредственно с традицией. Здесь аналогия такая же, только абстракция объема здесь еще больше. Свет в нашем мире, в мире всех трех кругов выполняет функцию передачи информации. Значит, соответственно, маги, которые работают непосредственно с первоосновой свет, да, или как их называют, светлые маги, работают с распространением. То есть это их функция, распространение. Это не рекламные агенты, которые ходят, распространяют листовочки. Их задача сделать так, чтобы на одном канале луча света да, на потоне было вписано такое количество информационных пакетов, чтобы они усвоились максимальным количеством людей. Не точечно, не выборочно, а максимально. Для этого они формируют эгрегориальные системы, потому что те выполняют их задачи. Но эгрегориальные системы надо чем-то наполнять. Информация берется из первоосновы тьмы. Там лежит вся информация, которая в свою очередь также пакетно распространяется. То есть там информация плотна, массивом, объемом. Оттуда надо что-то извлечь. Это то, что извлекли, вложить в световой поток, и тогда это будет уже распространяться. Не просто канал света, а канал света с потоком информации. Значит, соответственно, маги, которые работают с тьмой, работают с глубинными информационными процессами. С глубинными. Маги света, соответственно, эту информацию распространяют. Поэтому на этом уровне, мы и говорим, что на этом уровне магического взаимодействия там никогда не бывает такого понятия, как вражда. Принцип вражды он работает на втором круге, то есть на круге добро-зло, традиция-свобода. Это эгрегориальные системы, они не могут существовать по-другому, потому что если они будут враждовать не по-настоящему, а по наружку, у них ничего не получится. То есть они не выполнят поставленные на ней задачи. Значит, у них правая рука не должна делать, знать, что делает левая. И эгрегор мусульманства был создан инспирирован той же системой, что эгрегор христианства, но они не должны об этом знать. И эгрегор иудаизм создан той же системой, что эгрегор зороастризм, но они ни в коем случае не должны об этом знать. И враждовать не по-детски. Тогда они миссию выполнят распределение информации, потому что здесь включается еще принцип естественного отбора. Распространить-то можно какую угодно информацию. Вопрос, какая должна прижиться, какая не будет отторгнута организмом под названием жизнь, Земля, да, вот это вот то пространство, в котором мы живем, оно должно восприниматься людьми добровольно. Для этого второй круг и существует, он включает этот принцип естественного отбора, но уже не для биологических существ, не для энергии, а для информации. И информация проходит проверку. Проверку, естественно, на наших мозгах, потому что мы тут подопытные кролики для этой проверки, люди. Поэтому на этом уровне свет и тьма, они не враждуют, они противодействуют друг другу. Почему они противодействуют? Потому что информация распространится, может быть взята из первоосновы тьмы только такое количество, какое соответствует проявленному световому каналу, а световой канал должен быть такого объема, такой, такого, э, э, такой формы и такой конфигурации, которая однозначно перенесет нужную информацию, взятую из первоосновы тьмы, и даст необходимый результат. Вот это и есть процесс равновесия. Кто-то на прошлом занятии из коллег задавал вопрос, что такое равновесие в магическом смысле. Вот это вот оно и есть равновесие. Если придет информации больше, чем свет сумеет распространить, информация не приживется и опять уйдет во тьму. А это значит, что системы, которые инспирировали, прожили века, тысячелетия потратили на наработку этой информации, потому что что это такое? Это жизни человеческие, это судьбы, все там лежат. И эти судьбы окажутся не нужны, выкинуты. Просто не сумеет световой поток перенести эту информацию в виде готовых скомпонованных программ взаимодействия добра и зла традиции и свободы на второй круг, он не сумеет перенести, она будет выкинута опять как ненужно. А это значит, что системы, которые породили эту информацию, упустят свой шанс, они не смогут эту информацию внедрить, не смогут участвовать в этом процессе, в процессе распространения информации. Ровно как и свет, он должен обязан взять информацию, чтобы заполнить себя полностью. Иначе то, что он будет распространять, этот световой поток, будет заполнен информацией ложной, лишней. Григориальные системы обязательно воткнут туда чего-то свое, совершенно ненужное, никчемное, но призванное, например, там, неправильно распределять ресурс между системами, неправильно внедрять алгоритмы добра и зла. В То есть вот таким вот образом возникает перекос. Вот э, те сознания, которые занимаются на уровне света и тьмы, выполнением своих функций, они как раз за этим и бдят, чтобы информация, взятая из тьмы, была внедрена полностью. Света оказалось достаточной для внедрения этой информации, а если света много, значит и информации, поднимаемой из тьмы, должно быть много. Воздух и вода, порядок и хаос это системы, которые помогают им это делать. Они же не вдвоем борются, еще есть пара, которая им помогает это делать. При этом при всем взаимодействие идет не напрямую свет тьма, а опосредованно через порядок и через хаос. Таким образом, они могут выполнить вот эту свою функцию с большей вероятностью, не конфликтно, не враждебно, потому что есть третье лицо которая не заинтересована в конфликте, она заинтересована в выполнении задач. Ровно как порядок и хаос также находятся на противодействии друг другу, и если бы не было света и тьмы, точно так же бы столкнулись в ту же самую безнугу ингагап, и опять бы началось творение с самого начала. То есть это, это нам тоже не надо, свет и тьма, они этот вопрос балансируют. Происходит это через сознание богов и через сознание магов, которые в отличие от богов имеют возможность взаимодействовать как на втором круге, так и на третьем круге. То есть вот маги, собственно говоря, для этого и нужны. Если Богу для того, чтобы воплотиться, например, в мире первого внимания, в мире человеческого сознания, надо себя каким-то образом судить, умолить, концентрировать себя до человеческой формы, то маг, как его проекция, может этого уже не делать. Да, то есть он, он свободен смещаться да, физически, он может присутствовать в этом мире или находиться в виде формы какого-либо эгрегориального образование да, или еще в какой-нибудь какой традиционный культ, что тоже эгрегор, просто имеющий немножко другую иерархическую позицию, другую конфигурацию. Но при этом, при всем он может выполнить эту миссию без ущерба для самого себя, а напротив с, с прибытком. Собственно говоря, маги как лица они для этого и нужны. Здесь мы говорим, конечно, о вещах достаточно жутковатых для многих, кто первый раз сталкивается с подобной точкой зрения, с подобным пониманием, особенно если магия была приравнена в сознании к волшебству, а это значит, что высокая степень свободы была просто прописана как обязательный фактор наличия магии а чем больше мы углубляемся в этот процесс, тем больше мы понимаем о том, что более несвободных существ в этом мире, чем маги, вряд ли можно найти, потому что если у человека есть право выбирать свою судьбу, то у мага такой возможности у него вообще нет возможности даже выбрать судьбу. К нему такой термин даже не подходит. Возможности выбора нет вовсе, нет вовсе. Маги это те, кто может проживать жизнь, выполняя свою функцию. Но проживать ее, невзирая на функцию, они не могут. То есть сначала функция, потом все остальное. Вот эта вот функция, она по сути и заменяет судьбу. По сути, что есть маг? Да, это и есть функция. Функция какой-то силы, которая его инспирировала на эту работу. Как правило, как правило. Сознание мага, оно инспирируется самим, самой первоосновой, либо первоосновой свет, либо первоосновой тьмы. Но есть так называемые нулевые маги, абсолютные маги, то есть абсолютно с пустым сознанием, которые могут быть как бы переключены с одного канала на другой, с одной, с одной силы на другую. По сути, это идеальная форма. Это идеальная форма, если маг вынужден жить в человеческом теле, то возможности переключения с канала света на канала тьмы, для него максимальный эффект того, что он делает, то есть дает максимальный эффект. Как правило, на такое способны только эгрегориальные системы. Почему? Потому что физическое тело человеческое физическое тело, пусть если даже оно принадлежит магу, тем не менее, оно мутирует под определенный канал. А что такое канал? Канал – это частоты, с которыми он взаимодействует. Частоты Земли очень низкие, очень плотные. А частоты Света очень высокие. Если тело привыкло через свое сознание существовать на определенных частотах, то переключения на частоты другого диапазона могут быть для него травмирующими или просто смертоносными. Не выдержит, да? Это надо иметь огромнейший диапазон сознания, чтобы включать в себя и то, и другое. Не каждый бог на это может. А уж тем более человек, присутствующий в физическом теле. Да? Сознание это может и перестроиться, а вот физика может не вытянуть этот процесс. Поэтому в физическом теле, как правило, среди магов такое бывает редко. Вот если эгрегориальная структура с заложенным ядром магическим, это да. Это вполне запросто, там биологическая мутация не будет задействована, а значит, не будет такой угрозой преждевременной гибели.